Всем здорово! с вами Гидро-94, и сегодня у нас реакция на новый роль скала канала Мормок, хорошие игры номер 15, баги, приколы, фейлы. Хорошо, давайте смотреть. У -у -у, какие у нас руки так, это у нас Мягко метро Экзодус, спали. да? Алло, бомжары, что делать? Почему все на меня смотрят? Я что-то рассказывал и уснул? О, так мы еще на своем дневнике спали. это вообще комбо. Все же знают, что дневник мягче подуха. Семейные разборки. Так, че? А, да, ищу, сэр. Ищу, сэр, капитан майор. Просто у вас там какие-то разборки, вот я и заптыкал. Капитан майор. Царь, кожак стай. А ч мы ищем, да, типа. Все. Радио... Что там? А он что-то нашел. Воу, воу, воу, воу, во. Щупаю, щупаю. Кто-то есть. Кто? но Ну я чувствую, что Эдмарок сам подставил эту музыку. Смотрите, что я нашел. А? Ебоши, да? Забить были, сейчас оторвемся. Крепкая дерьма. Я также квас пью. Артем, давай на карту-то посмотрим. Как черту карта? Я хочу в дневник поптыкать пару часов. Это же тюрьма. Это что ты нарисовал? Маршрут. Сколько же нам туда ехать? До хрена? <свёздит> а можно я назад в Москву поеду? Нельзя. <свёздит> <свёздит> Ого. Восьмёрки добавил сюда. Сатьмы Марта, ваши девочки, Бечи девушки. Второй ролик выйдет уже гораздо позже 8 марта. Движили, да? Да Сука, я из вас всех веганов сделаю. Понятно? Кто там? Какое мясо? Ааа! -а -а. а -а -а. Чё? Т а Ай, чё? Опять зафтыкал? А что за ебанутый поединок? Не <свист> знаю. <свист> <свист> а это кто? Э -э лысые крысы какие-то. Это какие лысые создания такие? Лысые Сварит, кроты? Смотрите, не знаю кто. Это. Они все делают синхронно. Такие реально да, существуют. Инферация дисциплина. Что это за грызуны? Очень сильно похоже на крыс. О, музыку опять Мармук сам <свист> поставил? А, лысые крысы! <свист> <свист> Ничего чего-то я скотина тут гнездо. У некоторых консьержов такие же есть, отвечаю. У меня датчик движения пиликает. Значит, где-то тут и лозит живность. И, скорее всего, в этом доме. У них там застолье какое-то. Где-то рядом, а да? Танюшка-то грех не залутать, он-то плотно набит. Чё? Чё? Чё за твоего? пауки. Так, спокойно. Это вот они на датчике движения были, это, или это, что? походу, мой чужой на прогулку вышел, все нормально. Просто моя личинка ксеноморфа подышать вышла. И у меня мутированные пши появились какие-то. Так, а кум-то садится уже. Ну-ка, сделаем мою жизнь поярче. Блин, а часики мои-то все пиликают и пиликают, как... Матафак. Мои часики меня наебывают. Здесь абсолютно никого нет. Так, это же что-то другое. Какая-то онлайн-овая игра уже. Или не онлайн-овая, нет, погоди. Джина, Джина, Джина, прекрати на... Фоллаут... Тьфу, Фоллаут, это Far Cry Я ее отвлеку привет а ты ничего такая подрочишь меня? Uh, okay. а -а -а, все таки насколько же лучше поверхность чем тоннели по темно а -а -а, опять эти по бокам срутся блин сколько можно дайте мне насладиться гордым воздухом мать вак Бля, а вы чё молчите, не видите, что я как дебил без маски задыхаюсь, стою тут, придурки, я тут сдохнуть могу, вы не заметите даже. Следите за мной, я недалёкий парень, именно поэтому я берусь за каждую тупую вашу миссию. Чё это такое? Это что за пиксельная буря? Пиксельная? Здесь нормально, а здесь ненормально. Ребят, доставайте зонтики. Кажется, Майнкрафт надвигается. <сёк> да. да, ураган да Майнкрафт. А, самый пока... опасный, <сёк> самый чуть -чуть острый. Тебе <сёк> Кыш! Я тебя лоб чесал, сука! <сёк> Прыс! Ага! -а -а. тумбочка, да? Каруселька-то, закрутилась! Бичи! Зря я не пойду, это не пойду. А есть добавлю! Блин, все время аут Фор край не удаун? Кто? О, чемпион, М -м, десерт у вас остался для меня чемпион. Ну и где вот, кто из них чемпион? А, я кажется вижу. А, чемпион это не тот, который пытается удрать, но не получается. Uh... Я предполагаю, что у него охуительный боевой настрой. Ну и что дальше? Дайте мне другого чемпиона. Не скажите этому, что я его сильно бить не буду. О! А, он все-таки отвис. Ну, погнали, чемпион. Все, что ли? Ребят, ваш чемпион кончился. Просто сбигнул, я барбуком вырубил. Просто и сбил. Вы что ли? Эй, Валер, что? Ладно, я возьму его как трофей с собой. Звоните, если новый чемпион и появится. Скорим. О, медведь! Ой, так... Вот, блин, уже третий выпуск Марбука и опять медведи. Я прямо в чихнул, теперь ты заразишься гриппом тоже. На тебе еще немножко холода для стопроцентного эффекта. Так, что у тебя шкура? Он все еще живой. Какого, черта? Я тебя вальнул, ты чего, Миша? Миша, у тебя копье в пузе, ты чё Ты охуеваешь на а ему норм ты всего с Харима, ну ка прекрати быстро. Он мертвый. Он мертвый, но он, сука, ходит. Ты чё Ну скрип, что. Команда лежать. Общи. То, да, гриппа мне испугаешь уже. Охуеть. Что мне, чертов в дракон? Дракона я хотя бы убить могу, а медведя... о Здрасте. 10 метров и второй баг. Да. Интересно, а если я сквозь один баг посмотрю на второй? Что-то произойдет, произойдет, произойдет, произойдет. О, видимо, что-то произошло с самим мормоком. Бедный мормок. И Не оцарилось, значит. Второй раз он уже снимает снимается в ролике. О. Это тачки! Это тачки, которые нужно взорвать! Смотрите так! Первый раз был, где он в резиденте, во втором, это... Звозламывал Зашибись. А, мой план провалился, как и я ядолёт. в эту ебучую реку. Не проблема, сейчас мы поднимемся. А самолет где? Не видать самолет. Самолет просрал, капец. Где-то дохнет со смеху один Джеймс а ты чё там делаешь? Ну Лазерные пушки давай, такие ты спрашивал, где самолет? Вот он. Да, <свят> Взял, упал. всех нам да, с 8 марта. И ублюдков, которые ставят дизы, не посмотрев даже видео, вас тоже с 8 марта. Это день, когда нужно забыть про все обиды, окей? Всех с 8 марта, короче. Сердечки, сердечки, сердечки. А знаете что? А давайте под этим видео соберем 8 лайков. Представьте, как символично будет. А я все здесь был бесконечно... Я чтоб лайков морду, было 8 8 8 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 и так и далее. Пошел, под окном. Пока. Нижданчик, знаете, как на кладбище назвать место, где сидит охранник? Живой уголок. Ту -ту Пап, я сейчас тебе такой расскажу, ты уешь. Не, не надо, дочь, я уже. Кому нужна шапка для левши? Я просто правша, и мне в ней неудобно. Вообще шапки пофигу, какой у тебя левша или правша. Ну, в принципе, выпуск не понравился. Упавший самолет в конце, типа, где самолет взял, упал сверху. Ну и то, что Мармок вот себя опять показал, конечно, короче, в предыдущем выпуске, там, в этом по резику, но все равно прикольно. да, если понравилось мне реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на кольчик, не пускать видео, спектакль группу ВКонтакте, подписывайтесь на Мармока и до следующего видео.